Всем привет! В эфире Универньюз а о студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Национальная библиотека Татарстана новая площадка для студенчества. Двенадцатая серия проекта про науку в КФУ впервые пройдет в онлайн-формате. На пятом году ушел из жизни Герой Советского Союза. Участник исторического парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов. Он также участвовал в студенческом марше, проводимом Казанским университетом в 2018 году. Дорогие друзья, великая победа нашего советского народа сыграла огромную историческую роль. О том, когда откроется Национальная библиотека Татарстана,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 При входе вам не нужно предъявлять никаких э, читательских билетов. Ты можешь представить себя в такой э, уютной, современной атмосфере, где, в принципе, по функционалу все есть для того, чтобы студент здесь э, не только готовился, но и отдыхал, э, назначал свидания, э, вел переговоры, э, искал работу. Ну,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 В Национальной библиотеке Татарстана есть все, чтобы любой человек провел здесь время с пользой и комфортом. Кристина Надышина, Леонард Валерьяров, Универньюз. Депутаты от «Единой России» выступили с предложениями о поправках в законопроект об удаленной работе. Теперь работодатель официально может уволить сотрудника, если тот два дня не выходит на связь. Так ли это на самом деле и насколько актуальна сейчас удаленная работа? Узнайте в нашем следующем сюжете. Начиная с апреля 2019 года множество работников вышли на дистанционную форму работы. В июне вышел закон об удаленной работе, а сейчас в него уже планируют вносить поправки. О чем говорится в законе, об этом мы решили спросить у эксперта. По содержанию этого проекта видно, что наш законодатель предусмотрел различные аспекты. И вопросы выполнения трудовых обязанностей, оплаты труда, причем предусмотрели даже те случаи, когда эта работа будет начитывать сверхурочный характер. Вот вопросы, которые связаны с возмещением расходов работнику. Могут ли просто так уволить дистанционного сотрудника, если он не выходит на связь в течение двух дней? Или все же у сотрудника есть шанс оправдаться? Если работника нет на работе в сегодняшний день, то это рассматривается как прогул. Вопрос уважительный, причин неуважительный. Угу. А работник не вышел на связь. Что это такое? Конечно, работодатель сразу возникает: ага, прогулял. Не сработала техника. Значит, надо доказывать, что... В силу каких-то обстоятельств у нас техника не сработала. К сожалению, такое бывает. Жизнь во время пандемии подсказала, что удаленная работа, в принципе, выгодна обеим сторонам. Выгоднее иметь работника, чтобы он сидел дома. Не нужно транспортные расходы, не нужно стоять в пробках, там, в очередях на автобус, метро и так далее. По мнению экспертов, даже после отмены карантина и спада эпидемии тенденция к увеличению количества сотрудников, работающих из дома, будет сохраняться. Федосия Иршова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Популяризировать науку поможет проект Казанского университета «Про наука». Традиционно погрузиться в жизнь альма-матер можно было лишь на одну ночь, но в этом году проект будет проходить в течение целой недели. Все подробности далее. С 16 по 20 ноября пройдет 12 серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ. В числе лекций, которые мы запланировали, например, следующее. О том, когда антибиотики оказываются бесполезными. Или какие катаклизмы смогли предсказать писатели-фантасты. Или суеверия, которые как раз таки появились во время пандемии, на которые повлияла как раз эта вот вся история с нестабильной педситуацией. О будущем виртуальном мире мы будем говорить и даже когда мы сможем путешествовать на другие планеты. Впервые мероприятие пройдет в онлайн формате. В этом году в течение недели каждый вечер «Про наука» будет транслироваться на телеканале «Универ ТВ» и в группе Казанского университета во Вконтакте. Будут и прямые эфиры, то есть наши зрители могут, и пользователи социальных сетей могут напрямую задавать вопросы нашим гостям-экспертам. Это будет живой разговор, а не просто записанные лекции. Но самое главное, если, как я ранее сказала, 16 тысяч участников было предыдущие годы, то мы надеемся, что новый формат даст нам новый виток как раз в распространении научно-популярной информации. Кроме того, по традиции для зрителей будут проводиться розыгрыши. Не пропусти! Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ News. А теперь к новостям из сферы новейших технологий. Несколько дней назад американская компания Virgin Hyperloop провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с живыми людьми на борту. Тесты показали хороший результат – 500 метров почти за 6,5 секунд. Отмечается, что испытателями поезда выступили два директора компании, которые, к слову, после дебютной поездки остались живы. Что за поезд и для чего он нужен, выяснил наш корреспондент. 500 метров за 6 секунд со скоростью 172 км в час. Нет, это не технические данные космического корабля. Это вполне реальные показатели вакуумного поезда «Гиперлуп». Первые испытания прошли на полигоне «Девлуп» в Лас-Вегасе. Команда разработчиков Virgin Гиперлуп» провела более 400 тестов поезда, перед тем, как посадить в него живых людей. Несколько дней тому назад первыми испытателями стали главный технический инженер Virgin Гиперлуп» Джош Гигель и директор по работе с пассажирами Сара Лучан. Подобная технология позволит э, при меньших затратах обеспечить, в общем высокоскоростного транспорта, который примерно в 2-3 раза будет быстрее э, существующих высокоскоростных э, железнодорожных путей. По официальным данным для проведения теста с живыми пассажирами на борту, была построена двухместная капсула и специальная трасса, труба диаметром несколько метров, внутри которой поддерживается низкое давление. За счет этого капсула внутри трубы может передвигаться практически без аэродинамического сопротивления и разгоняться до скорости около 1200 км в час. Однако пока что это только теория. Ранние тесты без пассажиров показывали данные о скорости чуть более 386 км в час. Основная идея базируется на движении в разреженной среде. То есть желательно в вакууме, но обеспечение полного вакуума в условиях Земли – это достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому ученые ориентировались на работу подобной системы в разреженном воздухе на уровне примерно то есть это примерно одна от э, того привычного давления, которое на Земле действует. Остается вопрос, зачем же нужна подобная система в 2021 году, если в мире уже есть действующие высокоскоростные поезда? К примеру, российский Сапсан, перевозящий пассажиров из Москвы в Петербург со скоростью 240 км в час. Или китайский Фусин, способный доставлять людей из Пекина в Шанхай с ветерком при 350 км в час. Теоретическая скорость, в которой возможно опять же, на регулярной основе обеспечивать э, грузоперевозки на скоростях более тысячи километров в час. Есть, зачастую выше, чем э, скорость самолетов. И, соответственно, это действительно. Реализацией и развитием вакуумной транспортной системы занимаются несколько компаний, как Virgin Hyperloop, так и независимые. К слову, американский предприниматель Илон Маск тоже занят созданием высокоскоростных туннелей. Он-то, кстати говоря, и придумал в далеком 2010 году концепцию вакуумного поезда. Лев Диденко, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!